всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу поделиться с вами как можно легко и просто приготовить такой быстрый вариант ленивого ужина запеченные бедра вместе с булгуром буду делать в духовке получается очень-очень вкусно требуется минимум от вас усилий и временных затрат обожаю такие рецепты если вам интересно это знать то конечно оставайтесь вместе со мной и не забывайте подписываться на мой канал писать комментарии так как ваши комментарии помогают продвижению моего канала и ставьте лайк ну а теперь все подробно покажу и расскажу из приправ здесь базилик кумин сладкая паприка сухой чеснок и черный молотый перец также еще присолила Теперь все перемешаю и оставлю так мариноваться прямо здесь. На дно формы высыпаю стакан булгура. Немножко его присаливаю. Выкладываю куриные бедрышки. Теперь сюда же выкладываю замороженный томат. У меня перекрученный был. Можно выложить помидоры черри, можно добавить мелкие помидоры, либо же нарезать на кусочки. Но у меня был замороженный. Буду использовать по максимуму то, что у меня уже заготовлено. Выкладываю просто в хаотичном порядке. У меня брикетики э, томата немножко размерзли, я их предварительно достала из морозилки. Нарезала хлебным ножом, им это сделать удобнее. Сюда же отправляю баночку зеленых оливок без косточки. И у меня еще здесь зубчики мелкие чеснока, они также были заморожены. Буду добавлять его, сверху все заливаю вот таким кокосовым молоком. У меня здесь баночка 400 мл. Все размешиваю и заливаю курицу. Накрываю крышкой и отправляю запекаться при температуре 200 градусов в предварительно разогретой духовке. Буду запекать где-то 40 минут. За минут 5-7 до окончания запекания открою крышку для того, чтобы подзолотился верх.